Вот так вот выглядел автобус, на котором мы ехали из аэропорта Шарджа в Дубай. Естественно, на лобовом стекле был логотип туроператора, с которым мы летели на отдых. Также был порядковый номер автобуса, чтобы туристы могли найти свой автобус, именно на котором они будут ехать в свою гостиницу. Автобус имел вполне нормальный вид сиденья обычные туристические естественно спинки откидывались обязательно естественно в автобусе работал кондиционер и даже были разъемы для того чтобы туристы могли подключить свои гаджеты и во время трансфера могли подзарядить их но в этого автобуса был один существенный недостаток о котором вы узнаете дальше в этом видео 1747 мы уже выезжаем из аэропорта шарджи на по направлению в дубай вот мы и посмотрим сколько времени займет трансфер от аэропорта Шаржи до гостиниц дубай ну, непосредственно как бы к нашей гостинице в которой мы едем гвинтхем марина дубай За окном уже темно, поэтому съемку вести не буду. Я думаю, на обратном пути, когда будет светло, что-то вам сниму по пути. А так уже мы увидимся непосредственно в самой гостинице. Ну и я вам расскажу, сколько же по времени составил у нас трансфер. уже едем ну, около двух часов значит на часах 2055 и мы въехали в район Это район один из более выгодных по соотношению стоимости отдыха в гостиницах и расположения потому что есть здесь мул ну, эмирейс и рядышком очень как бы, удобно расположена станция метро на которой легко можно доехать до Дубай-Марины, можно доехать до Бар Дубай и там уже посетить непосредственно самые интересные достопримечательности Дубая. Вот. Два часа составила дорога до аль -Барш. В чем причина? Причина в том, что мы в районе Бур Дубая попали в небольшую пробку. Наверное, где-то полчаса мы простояли в этой пробке. Вот, потом мы нарезали несколько кругов вокруг Даунтауна, когда завозили одних из туристов, которые выбрали гостиницу в даунтауне. Не знаю, что у них, почему они решили так выбрать. Надеюсь, они не связывают свой отдых с пляжным отдыхом, потому что там очень неудобно добираться на пляж. В общем, если туристы захотят на пляж ездить, то будут ездить, так как мы ехали, словно условно говоря, из аэропорта до даунтауна поэтому там не рекомендую рассматривать гостиницы для пляжного отдыха но если вы фанат достопримечательностей которые находятся в даунтауне то есть буржка халифа поющие фонтаны и многие другие то естественно как бы это будет один из лучших вариантов но за исключением пляжного отдыха Друзья, на часах 21.05, то есть мы от Альбарши доехали до Дубай Марины всего лишь за 10 минут. Уже высадили первых туристов. Марина вью гостиница. Ну и дальше посмотрим, сколько будет еще гостиниц до нашей гостиницы. Ну, в целом, конечно, могут быть еще и после нашей гостиницы. туристов. Поэтому пока что длительность трансфера на данный момент составляет. Два часа 18 минут с учетом пробок. Наши чемоданы, а что Да, стой. Ну, Заказывать а Там он по пути, был. Там он по пути был. А так. Друзья, 21.30 приехали мы в гостиницу Винхам Баймарина. Значит, по времени трансфер занял, получается, 2 часа 48 минут с учетом пробок и кружляний по центру. Небольшой ветерок. В общем, сейчас будем уже идти на ресепшн, проводить регистрацию и непосредственно осматривать номер.